Дорогие друзья, с вами Влад с вами продолжаем Проходить GTA 4 Прошлой серии. В GTA 5 4, конечно же остались остановились на этой моменте прошлой серии мы там что-то опять Бегали там за фургоном Я не помню блин. Потому что серия была давно Аж три дня назад, ну да Я опять же говорю Почему тогда серии, ну, серии не было По мафии вышло так ну, Потому что у меня интернет выключал да. так ты ничего страшного Розовые? Не, я даже не буду не, я не хочу. Хотя нет, Привет. давай. Привет. Короче, нет, я не знаю. Не знаю даже. Ладно, копов нету, так кто угонил. Ну, мне просто не знаю, ладно. Роман, ну, опять и Роман звонит, я не знаю. До свидания, пожалуйста. Да что такое, я вообще до задания я все равно никогда не поеду. В... Да, так, мне нормально там микрофон стоит. Просто я переставил. Ну нормально должен быть стоять. Так, что у нас задание? Ладно, сразу хочу пожелать приятного просмотра. Кто кушает, кто нет. <с seventies> и сразу посовет посоветую поставить под <laughs> видео подписаться на канал. И нажать на колокольчик, чтобы не пропускать такие... Okay, okay. Опять? Уже как они сидят в воздухе Нормально, так, текстура вообще хуже стали по Там еще чуть-чуть Подвинься, старая ведьма. Come on, Yoko. What's wrong No, I had a late night last night, but it was Mihael. yeah, wild. Ты чё вообще? Я вот таксистов не люблю. Да, тут стоимость в долларах. Хорошо. Ну правильно, так надо, да. Нет, конечно. Ну что делать? О, хотя бы немножко прогрузились. Немножко. Потому что я тут стою. А он будет водить меня? Uh, uh. Uh. Ты что, наркоман что uh. ли? Хочешь? We walked Наркоман или Наркоман, да? Huh? Да, Man, за руль нельзя. Давай поменяемся. Ты какой-то no, наркоман. You Сейчас меня еще Короче, давай поедем. Давай, не Давай, не не куда, куда? он говорит no. куда мы поедем я и, yeah. go okay. и что, и что мы будем делать убивать его <laughs> ну а хзы вообще я не знаю, что мы будем делать. Пока завис. Опять и Роман. Да хватит Романа уже. Ааа, бляха. -а -а, и машин еще нету вообще. И начинает подлагивать чуть-чуть. Что -чуть. мы вообще будем делать? Я не понимаю. Пока не понятно. Копом, да? Так, шо нам? Идите в стейшн по платформу. Стейшн платформ. И куда? Эээ.. -э куда мы идем наверх что -то? наверх да. побежали наверх ой не знаю даже а куда да подлагивать на начинает я не знаю трейн то смысл давай что делать верт узев трейн а надо о можно на поезде покатать я даже скриншот катаюсь на поезде А ну давай. Останавливаемся. Куда? Я давай сюда зайду. Фэ. Ничего себе. Ой, фу, у нас... Да в России тоже лучше, наверное, трамвай. Все нормально. Я... Я на скриншот сделаю. Enter, окей. Okay. А, это... Я понял. Это мы пропустили. окей. Угу, okay. Ну, куда? Я... Не надо было, наверное, пропускать. О. Ну ладно, ладно. Я случайно пропустил. Что? нам? Опять? Финт Силман. Ждать опять поезд? Мы что, катаемся на поездах, что ли? Что-то не двигается. Или нам дойти куда-то надо. Главное, что мне поезд не зададил. Главное, да. А он едет хотя бы, нет? Или мне надо забежать, видимо? А, он на остановке. Ч на остановке? А ну-ка е. А, нет, это надо... Да, ага. сейчас бы поезд ждал. А как нету спуститься? Вон, А, там, да, я... Угу. Сейчас спустимся. Почем мы будем делать? Вообще не понимаю. Ну пока мы... Покатаем, ага, типа покатались на поезде. Ну я нет. Никогда. Я прыгать не хочу просто. Боюсь... Биться. Ой, зря это сделал. Ладно, ладно. Прыгай, нафиг. красавчик, паркурист. паркури А чем Мы будем паркурить, наверное, скоро? в этой серии. Up, да нормально. Все. Ах, короче, They не знаю, что такое Сари? О пончики. Yeah. You have that Russians, Какой Russian биц? Ну да, он русский, что? You can't support, что? А что мне с ним делать? А, лампу. А, the press. А ударить его надо? Чего? Что делать ламп? нажать кнопку? А чего? мне ударить ему надо? Мугоню машину, <свист> я, <что свист> машину гнать надо. Hey, Пошел нафиг. <свист> Нифига себе, чёрт! Смотрите, как он хочет тачку угонять? Да чё? Пошел нафиг тебе, не неси... сегодня это не твой день. Тачку Я впервые такое вижу. Это А, надо было тачку я пытался Но это не так а, типа, ему машину? <толк> ну, вот из-за этого, из-за того, что, чего, то до него доехал, то до... это этой кар... Вот ну, ты меня задолбал, по-моему, я понял, почему мы его убили, будем убивать, я понял, потому что он одно говорит, Ехать... Да? Не ну, ну, а. ну, да, вы не спрашиваете, откуда я это знаю? Я просто видел. Я просто, ну, видел, как проходили люди. Ну, понятно, не все прохождение. Там как, то там кто-то убивали. Ну, как слухи не смотрел. Ну, я все это видел, как то. Еще, машину вы ему. Хорошо. А я. Что помню? Давай. Ух будем мыть машину? Давай посмотрим. Давай, ч мы тут? А, ну и будут мыть, короче, машину. Ну не знаю, я посмотрю. Если окна открыть, будет очень хорошо, да. Тебя тоже помоют. Если окна открыть. Такая у нас самая длинная, ну, не серия, а заданий повторяю. Израиль, да. Ну что, все? Помоги. Давайте пустым. Да. Не, ну это приходит. Да, когда тебе вон все помыли нормально. Дождик, ну тут дождик теперь идет. Такой нормально. Кстати, машина не мокрая, да какая-то вот вот. опять она была там вода была, она уже не мокрая. Ну что мне, не починить. Ну да, в принципе. они должны машины и че? Короче. у нас выиграет? Владивосток. О, Владивосток. Владивосток вообще. О, тут кстати качельки а я после серии на качельках катался. потом у нас отдельная серия по качелькам это мы уже когда я игру пройдем это уже попадал качели на качельках прикольно да? так можно улететь да? капец. капец ты улетишь можно и... я один раз улетел еще на край -кар. я вообще в шоке один раз в воду улетел Рашу, ну, ты... это я в шоке я, я думал что если уже GTA 4 мы не все, GTA 4 это же не GTA, это криминальная РС. там криминальная России должен владелосток но его, по-моему нет все равно сколько, всем, все равно надо как-то на, как на а это гараж да? Да, это гараж. Это типа наш гараж, да? И чё? А, ну давай, все сохранимся. Тин -тин -тин -тин. Короче. Давайте еще раз пройдем Вы не видите, бомжи, вы не видите. О, всё, сейчас милицию вызови, да? Я просто... А, Your Вс, я не Просто у нас задание нормально. Нет, по я хочу серию чуть-чуть доглянеть. Ну посмотрим, я не знаю. Я точно не могу вам сказать, что.. Ну Мы... посмотрим, какое задание будет удастся. Если задание какое-то такое, себе я не буду. Если задание нормальное, то.. Hello? Джейсон, я даже не знал. Me too. That's why Короче, давайте. Посмотрим, что у нас за задание будет. Если задание такое длинное, сильное, может я его на следующую серию поставим. Если будет задание не длинное, то мы пройдем. Так, давайте. Пока. Что там сейчас будет? Ну, мы все равно hey, когда рано know. или поздно его пахнем. Эй, hey, Микки. Я не Glass понял. Water. Water. Uh -huh. Бут... Давай чашку воды. Или yeah, трушку. Стакан воды. Стакан воды. Почему стакан воды не понимает? Нет. Человек, который видел меня с тобой. Этого. Эээ... Эээ... Этого. да, у тебя есть Очень смешно. что у него телефон какой, кнопочный? Угу, не Эй! Эй, эй, Нет, я No, ну хотя бы не на русском разговаривает, а то ему позвонили Listen, на русском I'll разговарии. call you back. Huh? Sorry. Who was that? Never mind. Was it Ivan? Ooh, that's funny. You know, for a dumb yokel, you're a very funny guy. <laughs> <laughs> yes, and for an annoying dick, yeah. you're really an annoying dick. Well, что Почему Нормально, нет. Нормально, что общались, он такой. Он злит Михаила, мистер Фаусин. его. Он думает, что он то мамы. Ты его и Say а, он тебя robbery, хочет said. убить? Ну, это не удивительно. он хочет тебя убить. Потому что это будет когда-то или после случиться. Это да, это я Что мой Кази? Нормальный мой Кази? Он правда хочет мне со времен звонит, но он не нормальный. Каждые пять минут звонит. Че Вот опять звонит. А чё у него русская радио играет, я не понимаю, он владел Не, ну понимаю русский, но почему другие ж не понимают, например, Ника не понимает. его вот этот, как бармен не понимает. Так, где моя машина? Это же моя машина? Нет, это не моя, Смысл? теперь это, а я же на машине приехал, где моя машина? А, это мы есть, моя машина, окей. Уже да, мы же ее Владивосток, Владивосток, ничего. Не просто он и не приходит. Дай ему видеть, Иван, Митцмейк, Чанч, Чурсик. 200 тысяч рублей, да? А чё, зачем ты это мне как -то? Я и знаю, что его надо захватить. Или это он? Блях, а муха, ну, все, мы потеряли Мы его не теряем, он. а он выстречен, we'll у меня машина no бескречен Намного Куда он вообще Мы we'll его не теряем? We'll city, его не теряю, а, кстати, он ускоряется, когда я к нему подъезжаю А когда я уезжаю, он мне как-то отдаётся почти А когда... О, то украинская, статистика. я не знаю, я ему это уже вам говорила. Хэй. Хэй, Нормально, да такую музыку его дохонять в самый раз. Так, блин, где он вообще? Бляха, тут вообще какой-то какой на Напевно. Поэтому он еще тут О, дебил, приехал. Вс. А, так это не он, бляха. А, он вообще настой, дебил. Валим отсюда, вот туда. Как туда залезть? Ага. Вот дебил. Это его машина была. Как? А, надо на ф нажать. Я просто GTA 5 играл, там было полегче. Куда ты? А можно его убить? Ты да, нормальный Влад, но я понимаю, тебе он не нравится, мне он тоже не нравится. И что, сразу убивать его сразу? Mm -hmm. Влад, Хотя да, да, да, да. Но no, рано еще. Do он должен умереть в середине игры. No, сколько я потом процентов прошел? А да ты, мать его читер вообще? Куда ты полез? Ой, дурак, он же... Ну все. Паркурист, паркуристы, бляха мы. Такой катаемся на поезде, иначе мне это надо, я... У нас паркуристы мы, мы паркуристы, короче. Да. Угу. кто досмотрит до конца, поймет. Давайте я... Я успел нажать, я успел. Хотя да, сюда. Нормально даже так. Так, Спейс, Я знаю, это я все знаю. Ух ты, ничего себе. There ain't left for you to run. Все, там конец уже. А куда ты, а куда ты полезешь, а? Что ты, что ты... <messly> ты... О, ничего себе, ты куда? Ч ⁇ все? Так, Иван будет жить. Я сам чуть... Клосс. А как мне его спасти? Я right? yeah. давай, давай поможем. Мне. Ну, чтобы ты больше его не убивал. <laughs> реально, надо... Once you're dead, you can't be all bad. А его можно убить. Было. Я не, я не такой жестокий, чтобы Thank его you. убивать. Ну, чтобы ты его... Если ты убьешь его, я really тебя no, реально... спасать его спасать не You're good man. Thank ну, конечно, ну а, ка, а как же, ну спасибо, да. Ну, а ты не очень, если ты пытался вытаскивать. Короче, ладно. Вот так вот, вот так вот получается. Я не знаю, как мы спускаться будем. А ну-ка давай. Нет, нет, нет, я не хочу. Короче. Ты, ты дурак такой, ну, сейчас упадёшь всё. Все. А куда всё, куда, куда идёшь? О, are you going to miss him? Нет, не I'm not. Нет, но. No, no, so Тут можно покурить дальше, но я не буду. Короче, будем серию закончить. Сейчас он позвонит, все нормально. Fuck you! You say this to my face, and I will break you! Милиция. А, походу после этого мы да, поссоримся <laughs> Все, походу, сюда. На этом, наверное, серию закончим, да. Мы на крыше. Ну, не, не переживайте. Я сам спущусь, все будет нормально, короче. Не переживайте. Я все сделаю сам. Ладно. А пока. Буду прочитать. Ссылка в опыле ролики будет в описании. Пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Комментируйте. И всем пока.